Всем привет! Известная российская певица Надежда Бабкина, которая находилась в больнице в тяжелом состоянии около месяца и была подключена к аппарату ИВЛ, записала впервые видео, после выписки показала, как выглядит сейчас. Роликом она поделилась в Инстаграм. Целый месяц Надежда Бабкина боролась за свою жизнь. В конце апреля ее выписали из клиники. Однако многие поклонники продолжали задаваться вопросом, действительно ли с народной любимицей все в порядке. Ведь по мнению многих, после искусственной комы невозможно так быстро восстановиться. Чтобы прекратить поток этих вопросов, Надежда Георгиевна лично обратилась к своим поклонникам. Она записала видео, в котором показала, как выглядит сегодня, а также рассказала, как она себя чувствует, и посоветовала всем. Беречь себя. Дорогие мои, я так рада, что я могу с вами пообщаться и сказать вам самые искренние слова благодарности. Да, я прошла испытание. Никому не желаю это проходить. Но кто его знает, где эта зараза находится и откуда она прицепится, не надо выяснять. Надо просто четко следовать тем правилам, которые придуманы для нас и не только нами. Поэтому, мои хорошие, давайте беречь друг друга. Понимать, слышать, сострадать и сочувствовать. Испытания очень сложные и тяжелые. И благодаря вашим молитвам, вашим хорошим пожеланиям, вы как-то мне придали еще больше уверенности и сил, чтобы я вот от этой совершенно страшной, я вам скажу, ситуации. И все время слышала, как вы мне звоните, говорите, поддерживаете. Я вас искренне всех люблю потому что моя жизнь связана с вами. И те, которые меня знают лично, и те, с которыми я вовсе не знакома. Но я все время слышала глаза поддержки. Родные мои, я вам искренне желаю беречь друг друга. живите долго, радостно. И, конечно, как только будет возможность, жду вас в театре. С любовью и, конечно, с объятиями. Мои дорогие, берегите друг друга. Теперь я дома, теперь я восстанавливаюсь. Я благодарна врачам, которые со мной нянчились, потому что это было бесконечно. В общем, в сутки много-много раз помощь нужна была ежеминутно. Родные мои, семья моя, семья моя театра. В общем, все, кого я люблю, ценю, уважаю. Все, всем-всем благодарна, кто меня поддерживал. Знает даже те, которые не очень ко мне хорошо относились, но все равно были со мной. Спасибо вам за это. Спасибо, обнимаю, уважаю, целую и до встречи. Ваша Надежда Бабкина. Не все пользователи сети поверили в болезнь Бабкиной. Многие из них заподозрили ее в пиаре и отметили, что певица прекрасно выглядит. Предположим, что она просто отходила от очередной пластики. Ранее сообщалось, что Надежда Бабкина попала в больницу. Состояние артистки было настолько тяжелым, что ее подключили к аппарату ИВЛ, и она находилась в искусственной коме.